Приветствую, уважаемые трейдеры. С вами я, Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка с Марией Кухтой». В сегодняшнем обзоре мы с вами посмотрим, как отработались все торговые рекомендации, которые вы от меня получали на прошлой неделе, а также будет несколько свежих торговых идей по валютному рынку и по криптовалютному рынку. Давайте начнем, друзья, с индекса NASDAQ. Я напомню, что... Еще ранее, после закрытия пятничной дневочки, на выходных я записала обзор, в котором рекомендовала вам открывать покупки по индексу NASDAQ. И смотрите, какая замечательная у нас отработка произошла за прошлую неделю. То есть мы фактически замечательно отросли по данному индексу. Пятничная дневочка показала очередной максимум, закрепилась выше ключевого уровня сопротивления в районе 12-100, о котором я говорила на обзоре. В принципе, замечательно. Ланги себя уже отработали. Кто покупал по моей торговой рекомендации, можете. Часть позиции фиксировать, стоп-лосс переводить в безубыток и оставшуюся часть позиции удерживать, поскольку хорошие у нас есть перспективы для дальнейшего роста по данному индексу. Так, Давайте теперь посмотрим индекс доллара. Напомню, что тоже в начале прошлой недели. Рекомендовала вам работать на продажу по индексу доллара в сторону шартовой тенденции, а в сторону хороших шартовых проливов, импульсной защиты, которая у нас прошла на, значит, в этом месяце, в начале этого месяца. И, как вы видите, локально мы себя отработали, то есть еще немножечко локально упал индекс доллара на прошлой неделе. После этого две дневки четверг-пятница у нас показывают продолжение консолидации, то есть у нас продолжается консолидация по данному инструменту, поэтому текущая картина, друзья, у нас не меняется. На следующей неделе торговая рекомендация от меня продолжаем работать на продажу по индексу доллара. У нас сформировалось сопротивление в районе 102.15, локальный уровень сопротивления, от которого можно работать на снижение с целью на пробитие текущих минимумов и ниже. В принципе, учитывая замечательную консолидацию позиции, учитывая то, что есть у нас отличное накопление, я считаю, что индекс доллара очень скоро, а возможно и в среду на новостях, покажет хороший импульсный пролив вниз, в сторону шортовой тенденции. Поэтому продаем индекс доллара ниже локального сопротивления 102.15, и есть еще у нас сопротивление чуть выше 102.60. То есть, если будем тестировать 102.15, возможно, еще коррекционно уйдем немножечко наверх. Но тем не менее, ниже сопротивление следующее 102.60 рассматриваем продолжение продаж по данному инструменту. Поэтому риторика у меня не меняется. Индекс доллара. Продолжаем значит, рассматривать на очередное снижение и ожидаем хорошего импульса в связи с замечательным накоплением позиций. Евро, давайте посмотрим по евро-доллару, я вам тоже рекомендовала в начале прошлой недели работать на покупку, смотрите, еще в понедельник у нас один такой хороший импульсный выброс на север, локально евро нарисовала, после этого отросли до середины прошлой недели и четверг-пятница у нас показывают локальную коррекцию, но тем не менее основное направление остается тот же то есть рекомендую продолжать работать на покупку по евро. Секущих покупать пока опасно, поскольку у нас есть небольшое зажатие цены вниз локальные. Ждем подтверждающего паттерна, соответствующего для захода на покупку. То есть нужно, чтобы это зажатие вниз сломили, либо чтобы его выровняли. И в таком случае евро дальше уйдет на север и обновит текущие максимумы. Ключевой уровень на текущий момент у нас сохраняется тот же. 1.0780 поддержка, от которой мы неплохо что ушли на север. Я напомню, что еще ранее я рекомендовала открывать покупки по евро. То есть после первой перекрывающей дневочки, которая у нас нарисовалась 19 января, я записала обзор, в котором рекомендовала лонговать валютную пару евро-доллара. И сами можете видеть, какая замечательная отработка у нас уже произошла. Тем не менее, как я уже сказала, настроение по евро у нас не меняется. У нас уверенная лонговая тенденция, как локальная, так и среднесрочная по евро присутствует. Поэтому небольшая коррекция локальная, но я думаю, что дальше, дальше после хорошего значит, перекрытия лонгового можно будет работать на покупку в сторону основной лонговые тенденции, которые у нас присутствуют по данной валютной паре. Поэтому следующая торговая идея от меня. Продолжаем работать в лонг по евро-доллару. Так, на прошлой неделе еще давала для вас торговую рекомендацию на покупку серебра. Давайте серебро посмотрим. Значит, сначала прошлой недели... У нас серебро нарисовало импульсный такой вынос вниз. То есть, возможно, короткие стопы здесь вынесли. Но, несмотря на это, торговый паттерн, который у нас образовался за уже последние полтора торговых месяца, по серебру, после хорошего импульсного движения наверху 20 декабря, то есть торговый паттерн, друзья, у нас в силе. И после этого выноса, который мы видели 23 декабря, января я записала обзор, где рекомендовала открывать лонги по серебру. И смотрите, почему лонги? Потому что следующая девочка у нас показала, подтвердила, вернее, что у нас ситуация сохраняется. ланговая эта ситуация у нас не поменялась. Движение, которое у нас было до этого было выносным, то есть нужно оценивать движение с позиции, что оно сделало на рынке, то есть либо это вынос, либо это какое-то заходное движение. В данном случае никакого заходного движения в шорт у нас по серебру не было. То есть это был выносный импульс, после которого мы это подтвердили. Действительность, что этот импульс был выносный шортовый. И, собственно, я записала обзор 25 января, вы можете посмотреть на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер», то есть все, все видео есть в доступном, значит, свободном доступе, и после этого серебро две дневки себя замечательно отработало, друзья, на покупку мы достигли ближайшего ценового сопротивления 2430 среагировали его но тем не менее если посмотреть на текущую картинку по данному инструменту ситуация у нас не меняется у нас просто идет еще до набор торговой позиции есть тоже накопление которое у нас уже Формируется полтора торговых месяца по данному металлу. Есть хороший защитный, уверенный импульс от 20 декабря заходной. Поэтому основная идея ⁇ продолжаем работать в лонг по серебру выше поддержки в районе 2340. Ключевой уровень поддержки откатный, который мы не, неоднократно подтверждали, неоднократно тестировали. Но тем не менее была у нас реакция на этот уровень несколько раз. Очередная реакция, как вы видите, уже в пятницу тоже у нас прошла. То есть мы попытались уйти ниже данного ценового уровня, но не смогли и откупили серебро в пятницу. Локально, локально немножечко зажимают вниз, но все-таки, если будет соответствующий торговый паттерн с понедельника, нужно, чтобы на H1 локальное зажатие вниз сломили. В таком случае можно открывать лонги, если вы еще не открывали, либо продолжать удерживать те покупки, которые вы ранее открывали по моим торговым рекомендациям. И ожидаем импульса на север с прорывом сопротивления 24.30 и выше. То есть серебро у нас на текущий момент сохраняет уверенную лонговую ситуацию. Здесь паттерн себя замечательно нарисовал, поэтому Текущая картинка всего лишь навсего подтверждает этот паттерн, и, собственно, поэтому я рекомендую продолжать работать на покупку по данному инструменту. Если у нас произойдет прорыв вниз, то есть отмена лонгового сценария, это пробитие фактически вот этого импульсного выноса, от 23 января пробитие и закрепление ниже. В таком случае у нас произойдет отмена лонгового сценария и дальше будем снижаться. Пока этого нет, пока мы подтверждаем лонговое настроение по данному металлу, поэтому только покупки. Так, и с валютного рынка еще свежая торговая рекомендация для вас. Предлагаю присмотреться к новозеландскому доллару. Хорошая ситуация нарисовалась локальная. Я напомню, что еще ранее от этого накопления позиций, которое у нас было в начале текущего месяца, сформировано, я рекомендовала открывать покупки. То есть выше откатного 0,63,40 после импульсного перекрытия замечательно новозеландия себя отработал. А на текущий момент, что мы сейчас видим по данному инструменту, есть у нас поддержка 0.64.65, консолидационный уровень поддержки, который мы несколько дневочек удержали выше, то есть подтвердили этот уровень, и есть защитное движение слева, которое у нас прошло 20 января, в сторону как локальной тенденции, лонговые, так и среднесрочные лонговые тенденции, которые у нас образовалась по данной валютной паре. Поэтому, друзья, открываем покупки по новозеландцы Я думаю, что стоп-лосса достаточно выставить ниже за откат, который мы видели в среду, 0,6440. Либо же ставим стоп-лосс ниже значит минимума коррекции, 0,6430. Но в любом случае... В любом случае настроение у нас лонговое, ожидая хорошего импульсного выброса на север по данной валютной паре с целью на пробитие текущих максимумов и выше. Так, Давайте теперь перейдем к криптовалютному рынку, потому что есть несколько хороших торговых идей для вас. И начнем с эфира. Друзья, по эфиру у нас рисуется лонговое перекрытие. Если сегодняшняя дневочка у нас закрывается примерно так, как мы сейчас торгуемся, то есть на этой ценовой зоне, если не будет сжатия вниз, то есть нужно, чтобы все-таки сегодняшняя дневка закрылась с лонговым перекрытием. Есть у нас еще вот перекрытие, которое произошло 25 января. И если сегодня закрываемся так, как мы сейчас торгуемся, то мы подтверждаем, это перекрытие от 25 января. И все это у нас происходит в защитном движении слева, которое прошло 20-19 января. И плюс уверенная тенденция лонговая, которая у нас уже еще с прошлого месяца сформировалась и отрабатывается до сих пор. Поэтому если девочка сегодня хорошо закрывается, открываем лонги по эфиру. И ожидаем хорошего а, выстрела наверх с целью, на прорыв текущего сопротивления 16.65 и выше. А ключевой уровень это откат 15.50, выше данного уровня. Рассматриваю лонги. А, и еще есть несколько а, для вас хороших торговых рекомендаций, BNB, друзья, BNB сегодня своим подписчикам в закрытом канале давала торговую рекомендацию на покупку, уже мы себя замечательно отрабатываем, то есть, если желаете получать от меня свежие торговые идеи, актуальные, подписывайтесь на мой закрытый канал и будете всегда получать хорошие актуальные торговые рекомендации от меня по соответствующим ценам то есть сейчас мы уже ушли на север но мои подписчики зарабатывают и замечательно себя отрабатывает данная торговая рекомендация продолжаем продолжаем удерживать слонги по бенби и я думаю что очень скоро мы пробьем а текущие максимумы и дальше будем расти почему потому что есть у нас замечательное накопление позиции с поджатием локальным наверх выше Поддержки 298,7 и после перекрывающего импульсного движения, которое мы видели 19-20 января. Поэтому картинка здесь отличная. Смотримся наверх. Если дадут, допустим, какую-то коррекцию завтра, можете пробовать открывать покупки и зарабатывать на лонгах по данному криптовалютному инструменту. И Dogecoin, друзья, здесь тоже замечательная ситуация рисуется по данному криптовалютному инструменту. А почему? Потому что есть у нас поддержка 0.08.35, а есть реакция на этот уровень поддержки, перекрывающий импульс от 25 января, после которого несколько дневочек проконсолидировались и поджали хорошо наверх. То есть есть реакция у нас наверх по данному инструменту. Рекомендую открывать покупки, стоп-лосс выставлять либо за минимум локальной коррекции 0.0830, либо за откатные минимумы в районе 0.0810. В любом случае, замечательное накопление позиций, как и по BNB, значит, там, позволяет спрогнозировать хороший импульсный рост по данной криптовалюте. Друзья, у меня на сегодня все Если вам понравился обзор, поставьте, пожалуйста, лайк Подписывайтесь на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер Напомню, кого интересуют торговые идеи от меня Можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Сигналов А Также в телеграме у меня есть открытый канал Мария Кухта Трейдер Тоже подписывайтесь Все, значит, будут под видео вся информация будет под видео все ссылочки будут под видео напомню что на моем youtube-канале мария кухта трейдер я регулярно выкладываю свежие видео с актуальными торговыми идеями по валютному рынку по криптовалютному рынку по фондовому рынку фондовый индекс анализирую металлы товарно-серьевой рынок то есть все Рынки анализирую, и вы сами можете видеть, как отрабатываются те торговые идеи, которые вы от меня получаете в видеообзорах на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер, поэтому подписывайтесь, друзья. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем прибыльной торговой недели, хорошего дня и до новых встреч.